Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Хочу представить вашему вниманию результаты работы, посвященные исследованию активации АБЦ-транспортеров под воздействием патоосомных ингибиторов бортозамиба и крафиозамиба. Ингибиторы патоосом сейчас применяются при лечении множественной миеломы. Множественная миелома — это клональная позмоклеточная опухоль кровотворной системы, занимающая структуру вокачественных новообразований гемополитического ряда до 10%. В плазматические клетки, которые являются терминально дифференцированными б лимфоцитами занимаются синтезом антител. Клетки множественными миелома также сохраняют высокий синтетический уровень и характеризуются постоянной продукцией парапротеина и функционального иммуноглобулина, что делает эти клетки особенно чувствительными к нарушению в системе деградации белка. Одним из основных путей деградации белка в клетке осуществляется с помощью протеосом. А патасомные ингибиторы, блокирующие их активность, уже 15 лет являются основным компонентным компонентным на терапии. На сегодняшний момент в клинической практике применяются три ингибитора протеосом – бортозамиб, эксозамиб и крофиозамиб. Бартозамид был зарегистрирован в России в 2005 году, а экзозамип и кофиозамиб в 2017-2016 соответственно, то есть два последних препарата относительно недавно вошли в клиническую практику. Бартазамиб и экзозамит являются производствами барониковой кислоты, которые обратимо ингибировать бета-5 и бета1 в 26 с патоосома и иммунопатоосома. Эти препараты близки по химической структуре, но отличаются по фармакодинамике и фармакокинетике. Крафиозамип относится к производному эпоксимицина и необратимо ингибирует бета-5 и бета-2 с 26С патоасомы и иммунопатоасомы. Сейчас бартозамип входит в первую линию терапии множественного миома а эксозамид и во вторую и предназначены для лечения рецидивирующей либо рефрактерной множественной миомы. Ко всем этим препаратам в течение времени может возникать лекарственная устойчивость, механизмы которой до конца еще непонятны. Одним из основных механизмов лекарственной устойчивости опухолевых клеток является повышенная активность белков семейства АВЦ-транспортеров, таких как протеин кодируемый белком АВЦ-Б1, белки семейства авц белок авц 2 БСРП. Прогрикопротеин участвует в транспорте многих клинически значимых субстратов, таких как противопухолевые препараты, антибиотики, антидепрессанты и анальгетики. В основном это незаряженные или положительно заряженные молекулы. Уровни базальной экспрессии АВЦ-транспортеров в опухолях может в значительной степени различаться влияние экспрессии поликопротеина на возникновение устойчивости к протасонным ингибиторам продолжает исследоваться. Поэтому целью нашей работы стало изучение роли АВЦ-транспортеров в формировании лекарственной устойчивости к протасонным ингибиторам в клетках множественного миомы. В нашей работе мы использовали три Клеточные модели, отличающиеся по первоначальному уровню экспрессии по Первая клеточная модель — это клетки К562-АС9 и их устойчивые к бортозамилу пара К562-АС9 и Лукейт. Клетки К562-АС9 получены путем трансфекции Клеток К562 ретровирусной конструкции, несущий ген АБЦБ1, кодирующий белок парикопротеин. 90-95% популяции клеток К562 АС9 гиперекспрессируют паликопротеин. Клетки К562 АС9 характеризуются наличием устойчивости к доксурубицину, который является субстратом паликопротеина. Далее из клеток к 62 ас 9 путем длительной селекции с повышающимися концентрациями бортозамида была получена сублиния к 62 ас 9 uk устойчивая к Также мы получили устойчивые к протасомным ингибиторам сублинии из клеток множественной миомы РПМА-82-26 и АМА-1. При этом в клетках RPMI 8226 изначально Пликопатен на уровне белка не экспрессируется. А в клетках АМ1 10% популяции экспрессирует Пликопатен. Из клеток RPMI 8226 была получена устойчивая к бартозамибу сублиния RPMI 8226 БТЗ, а из клеток А1 были получены две сублинии, одна из которых была устойчива к бартозамибу, а другая к рфилзамибу. Далее полученные пары чувствительных и резистентных клеток были охарактеризованы по уровню устойчивости к патросомным ингибиторам и доксарубицину изменению экспрессии генов АВЦ-транспортеров и экспрессии перликопротеина. На следующих слайдах представлены данные о чувствительности к патросомным ингибиторам и доксарубицину исследованных клеточных линий. Мы обнаруживали, что клетки к 62 162 АС-9, Велукейт с исходной гиперэкспрессией проликопротеина приобрели 10-кратную устойчивость к и к Однако устойчивость линии К562АС9 и ЛКДДКСРУБИЦИНУ не увеличилась. Стоит отметить, что сублиния К562АС9 и самый высокий и стабильный уровень устойчивости к ингибиторам потасу по сравнению с другими сублиниями. Клетки… РПИМА-8226-БТЗ устойчивые к бортозамибу приобрели перекрестную устойчивость ко всем ингибиторам протасом, но не к Наибольшую устойчивость РПИМА-8226-БТЗ продемонстрировала к эксозамибу в 7 раз, тогда как к бартозамибу устойчивость была только в 4 раза. Клетки АМА-1-БТЗ устойчивые к бортозамибу также приобрели перекрестную устойчивость ко всем потоазонным ингибиторам, но не к доксорубицину. Так же, как и РПМА 8226БТЗ, они показали наибольшую устойчивость к экзозамибу. На следующем этапе нашей работы а, а, есть, устойчивость линии АМА1КФЗ не приобрели перекрестную устойчивость к другим ингибиторам протеосом, но продемонстрировали устойчивость к доксорубицину. На следующем этапе нашей работы мы оценивали изменения экспрессии генов круга МЛУ, таких как авц 1 авц 1 авц 2 и МВП. На рисунках представлено соотношение экспрессии МРНК этих генов чувствительных и устойчивых к протеосомным ингибиторам линиях клеток. В сублинии рпма 826 бцз и ама экспрессия мрнк абц 1 упала в 2-2,5 раза. В сублинии КП-162-АС9-УКЕЙТ и АМА-1-КФЗ наблюдалось застоверное увеличение экспрессии этого гена. При этом надо отметить то, что в сублинии КАП-62АС-9 и Локейт отмечено лишь двукратное увеличение его экспрессии, тогда как в сублинии АМА-1КФЗ его экспрессия в среднем выросла в 40 раз. Надо отметить, что даже краткосрочная инкубация в течение 24 часов чувствительных клеток АМА-1 с графилзамибом приводила к повышению экспрессии АБЦ-Б1. Также мы предполагаем, что наблюдаемое небольшое повышение экспрессии АБЦБ1 в клетках КП62АС9УКейт, в отличие от других сублиний устойчивых бартозамибу, где наблюдалось снижение экспрессии этого гена, может быть связано с тем, что КП62АС9УКейт является трансфектантом, сильным промотором гена АБЦБ1. Экспрессия гена АБЦЖ2 увеличивалась в двух из трех устойчивых бартозамибу сублиниях а также в сублинии АМА1-КФЗ. Таким образом, в исследованных нами устойчивых протеосомным ингибитором сублиниях мы наблюдали существенные изменения экспрессии генов АВЦБ1 и АВЦЖ2. На следующем этапе мы анализировали изменения экспрессии p на поверхности клеток. Мы показали полное отсутствие экспрессии p в, на поверхности клеток линии RPMI-8226 и rpmi 8226 бтз при длительном и краткосрочном воздействии бортозамиба. Мы также пытались в краткосрочных экспериментах индуцировать экспрессию пыликопатеина в этих клетках с помощью доксорубицина. Но пыликопатеин не начал экспрессироваться, несмотря на наличие достаточно высокого его количества МРНК. В клетках К562АС9 белок экспрессируется на высоком уровне, более чем 90% популяции клеток. А в клетках К562АС9 и УК есть тенденция к его небольшому уменьшению, до 80% популяции клеток. В клетках АМА1БТЗ и АМА1КФЗ Изменения экспрессии пг соответствовали его изменению на уровне МРНК. В клетках АМА1-БЦЗ его уровень упал с 10 до 5%, а в клетках АМА1-КФЗ увеличился с 10 до 20%. Это соответствует с данными, что сублиния АМА1-КФЗ приобрели устойчивость к доксорубицину. В заключении можно сказать следующее. Бартозомиб способствует формированию перекрестной устойчивости к протеосомным ингибиторам, тогда как профилзомиб этим свойством не обладает, по крайней мере, на ранних этапах формирования устойчивости. Степень устойчивости к бартозомибу в резистентных сублиниях примерно одинаковая, а к эксцезомибу в два раза выше по сравнению с бартозомибом. Предварительно можно сказать, что клетки, устойчивы к профилзомибу, возрастает экспрессия проликопротеина как на уровне МРНК, так и на уровне белка. Протозамин же чаще приводит к подавлению экспрессии проликопротеина. Я хочу выразить свою благодарность авторам этой работы Валетины Лидии Александровне и Барышевой Елене Максимовне. Спасибо за внимание.